опять набрали высоту три с половиной километра удаление до аэродрома всего лишь 20 километров набрали мы ее просто чтобы потренироваться и сейчас попробуем сделать прыжок через облака там тоже должна быть знакомая мне п ⁇ щель если не получится перепрыгнуть через облака мы обойдем вот так справа закрылок на единицу разгоняем планер до скорости 180 200 километров в час отдаю ручку и Володя летит на двухстах соответственно, разменивает топливо высоты на скорость, время 8 часов, 20 минут мы отлетали уже три часа летного времени, очень интересно и мы будем сейчас завершать полет, потому что нужно делать следующий, пока погода есть и она спокойная. Днем это все воздушную массу раскачает еще и термичкой, и поэтому могут быть более злые условия, которые ученикам менее подходят. Поэтому вот этот наш подъем э, в 5 часов утра и выйдет в 5.40, э, он способствует более качественному процессу впитывания знаний. Что у нас есть снижением? 3 метра в секунду пока но сейчас уже стрелка легла варика на 5 сейчас средняя скорость снижения будет нарастать мы сейчас как раз в зоне самых сильных нисходящих течений за волной то есть вот волна впереди а с нее вот так все вниз уже минус 4 метра в секунду и в этой ситуации может так сказать паника наброситься на вас но тут главное понимать что скорость это ваше все то есть сейчас за счет 200 километров в час мы прошиваем вот эту вот гадость, в которой мы снижаемся сильно. 4,4 метра в секунду, но это не самое жесткое снижение за сегодня. У нас сегодня было 10 метров в секунду вниз. Ну, проскакиваем. Хотя, конечно, уже так достаточно предельно. Если что, я бы развернулся назад. Оп. Тут важно понимать, что я эту местность знаю, я знаю расположение этих щелей, которые, какая идет после какой, где впереди следующая волна. Поэтому вы не думайте, что я такой смелый пилот. Я пилот, просто, который это делал много раз на большей высоте. А сейчас высоту я использую минимальную, чтобы это выглядело красиво. Как говорится, работает для видео, для глубоко уважаемых любителей летных видов спорта мы пересекли эту горную горную облачную греду впереди следующая волновая система следующая ну, и следующая феновая щель красиво но больше всего мне нравится то что я угадал ну не угадал а знал можно сейчас собственная гала вот так вот смотрите впереди даже гала она немножко вниз под нас уходит 200 км в час можно на так вот раз -ху! и хулиганить Нравится? Да, очень приятно, когда э, твои решения... Ну, сейчас волна, видите, набор 5 метров в секунду, но нам высоты не надо, поэтому я просто, э, так сказать, валяю дурака. Сейчас сброшу скорость и пойду вот так. Видите как? Солнышко закрываю в облаке. Оп! Эть. По самому краешку. Так, надо отвернуть немножко, чтобы в облако все-таки не залезть. Сейчас можно схватить легко обледенение. Кстати, схватили. Посмотри на крыло, видишь? Сейчас я вижу да, вот оно, друзья, обледенение. Здесь на этом крыле видно. Давайте посмотрим на этом, на каком будет лучше видно. Нет, здесь вообще... Ну, сейчас видно, может быть. Отсвечит. Видите, на самой кромочке тюк и лед. Это значит, что здесь на высоте уже 3,5 километра у нас присутствует немножко... Ну, не 3,5, а 2,800 у нас сейчас. А присутствует возможность поймать лед. Давайте поймаем побольше, что ли. Так я иду на посадку, мне это обледенение не страшно. Я вам покажу, как быстро лед нарастает. Сейчас несколько раз пройдемся вот так вот по самому краешку. И вы видите, как быстро я насобираю льда на крыло. Ну-ка. Вот сейчас вот это все конденсируется стремительно на нашем крыле. Но я иду по краешку, чтобы не заиграться и в облако не влечь. Оп. Льда стало больше. Да, смотрите, даже вода бежит На самом деле здесь уже даже не лед А вода А знаете почему? Знаете почему? Потому что, наверное Мы опустились ниже Да Друзья, не порадую я вас обледенением, к сожалению Но хоть немножко показал Мы опустились сверху Была высота больше, крыло было холодное Возможно, поэтому лед и образовался А сейчас, видите, не образуется Проносимся перед еще одним облачком прыгаем, перепрыгиваем. И сейчас я, наверное, буду смотреть, как мне лучше зайти на аэродром. Аэродром прямо по курсу, до него 8 километров. Справа у нас как раз та, та возможность была справа обойти всю эту облачную систему. Если бы я шел правее, мне пришлось бы даже с облаками вот так играться. Но тогда бы не было так красиво. Я специально не ухожу туда, иду по краечку. Мы можем тень свою погонять по облаку, как красиво, видите? Ух! Да, около аэродрома, конечно, облаков намного больше. Я сейчас посмотрю место, где я буду в следующем вылете набирать высоту. Может быть, я сниму ролик, как после разведки быстро разобраться в волну. То есть Сейчас мы делаем разведку для будущего полета. Аэродром сейчас на Траверзе, 7 километров, он вот справа под 90 градусов. Вот, а здесь достаточно характерное место, где у нас, где нам удобно взять волну. Место хорошее. Смотрим, есть ли волна. Перед, перед этим облаком она должна быть. Проверяем. Волна есть. Сейчас только, наверное, чуть впереди будет посильнее. Хотя нет, всего лишь ноль. Волны здесь сильно нету. Обычно? Досадно. А дальше аэродром вот справа, на нем солнышко светит. Но опять же, обла облачная гряда. Вот теперь как мне? Или высоту сбросить на дыр под гряду, или попробовать гряду справа обойти. Но не буду нырять. Давайте попробуем сходить направо, обойдем. Заодно немножко дольше вам всю эту красоту поснимаю. я сам в этом облачном лабиринте, друзья, сегодня впервые. Ну вот в такой примерной ситуации Ситуация каждый раз Ну вот сейчас есть какие-то нули на вариометре Но мне не нравится вот это место под волну Я думаю, что мы будем Ее искать в другом месте Я сейчас Ныряю в долину В долину Летидюранс, ухожу Чтобы домой прийти Не ныряя Под плиту Попробую так сделать То есть я вам сейчас За один раз показываю несколько вариантов как можно было так слетать как можно было зяк слетать чаще всего вот этой облачности сплошной ну массированной у нашей долины нету потому что все успевает растаять на подходе с гренобля но сегодня видите воды немножко больше мистраль такого типа называют, говорят что это черный мистраль вот с таким еще Черный мистраль. В одном черном-черном городе. Одним черным-черным месяцем. Дул черный-черный мистраль. Черный он, потому что облака темные. С них часто идет дождь. И получается очень сильный ветер. Кстати, ветер сейчас 73 километра в час прибор показывает. Сильный ветер в этой местности мистраль чаще всего дует зимнее время. И он достаточно заунывный. То есть это вот хлопают ставни, он всем воют. И официально замечено, что возрастает количество самоубийств. По слухам, когда вот в долине Роны, из которой мы начинали этот ролик, там ветер сильнее, потому что получается вот справа у нас Альпы, а вот крыло левое показывает на долину Роны, и там за ней массив централь, получается труба, в которой со свистом значит, дует этот ветер мистраль. И в Долине Роны он сильнее, процент на 30. И если у нас сейчас дует 70 км в час, то в Долине Роны со свистом дует километров 110-120. И может оторвать ослам уши. Это такая поговорочка есть. С правой стороны гора сен И вот э, правое полукрыло показывает на вот смешные такие облака, которые, может быть, вам ни о чем не говорят. Но это место, где мы как раз взяли утром волну, в районе 6 утра, там, где мы выбрались. То есть вот кажется, что ни о чем, какие-то пушистики небольшие. Они демаскируют волну. А волну же вызывает, я уже много раз вам говорил про щель, еще раз повторю. Вот гора называется Ажур. Вот гора, с горы Ажур воздух вот так пеу вниз, потом пеу вверх. И вот это вот место, где он поднимается, где мы взяли волну. Все. Между тем у нас э, впереди облако, наш аэродром. Выпускаю воздушные тормоза. Хорошо, что они не примерзли. Э, переставляю закрылок, делаю скорость 140. Сейчас буду достаточно быстро опускаться вниз. Выпускаю шасси, чтобы увеличить сопротивление. 6 закрылок, тормоз. Все. Конфигурация, в которой я снижаюсь максимально эффективно. А, может быть, шасси не стоило, потому что сейчас створки наружу. Если я буду как-нибудь скользить неправильно, что-то не так делать, то тем самым я могу повредить себе створки шасси. Но здесь я лучше выпущу шасси заранее, и уже не забуду. Потому что снимать одновременно и заходить на посадку достаточно сложных в метеоусловиях. Это не совсем правильно. Спасибо Виктору за крепление камеры на лоб. По крайней мере, у меня руки свободные, я могу полностью, замечательно снимать посадку. Володя может ее заснять с фронта, потому что ему делать особо нечего. Ученикам в такую погоду приземлять планер, конечно, никто не доверяет, потому что, повторю, ветер, вот сейчас он снизился, будет 50, где в районе 50 км в час будет на посадке. Но это сколько там, 15 метров в секунду? Сейчас все увидите. Так планер снижается достаточно энергично, минус 8 у нас метров в секунду снижения, скорость я держу 140. А почему 140? Потому что нагрузка на интерцепторы умеренная и э, створки шасси не пострадают. Планеристы наши немецкие друзья почему-то пока не летят. Они вообще не любят с утра в волну летать. Вот смотрите, на аэродроме все планера на парковочке. Абсолютно все на парковочке. На горе Апотр идет дождь. Вот гора Апотр. За ней выпадают осадки. То есть вот то, что Черный Мистраль характерен, еще осадками. Не только темно, но еще дождь идет. И повторю уже никакой, не знаю, раз, что обычно все эти осадки выпадают там дальше, на кучу перевалов, которые за Греноблем. И у нас сухо и солнечно, но сегодня не тот случай. У нас не сухо, хотя вот смотрите, в городке, где я живу, солнечно, а на аэродроме даже не сухо. Я вижу, что периодически, видимо, подливает его дождиком. Смотрим на колдун. Колдун показывает ветер четко по полосе. Это хорошо, потому что может будет красиво приземлиться. Я постараюсь покороче приземлиться, чтобы меньше толкать планер за показать э, своему ученику посадку с севера, как, которую как, пока делать нельзя, но он когда-нибудь научится. Сэрлвоти, и директор Винк, ландинг Норт. Погнали. Турбулентность умеренная, поэтому я э, скорость использую 130 км в час на заходе. А, э, здесь я иногда использую 130, иногда э, 140, иногда 150. Совсем в страшных условиях 150. Чем больше скорость на посадке, тем легче контролируется планер, тем меньше шансов накосячить. Но в то же время, чем дальше ты едешь. Некоторые считают, что дальше едешь это не столь важно. Это не столь важно, но не всегда же у нас площадке будет являться такой огромный аэродром, как сейчас. Иногда же это все поменьше. Оп! Вот закрыл тормоза. 130 прохожу деревья и полностью тормоза выпускаю на, оси, на полосу садиться не буду, потому что шасси берегу травка мягче и на ней меньше шасси изнашивается оп коснулись и вот теперь можно выехать на асфальт, потому что по асфальту будет легче планер толкать в обратную сторону экономлю колодки, соответственно не использую тормоза гидравлические здесь у нас холмик, как раз вот в конце асфальта остановимся это, наверное, лучшая моя посадка Которую я когда-либо здесь выполнял Очень красиво получилось Действительно технично Проземлялся еще и короче Но в этот раз, видите, как все Фонарь не открывать Ждать меня Почему нельзя открывать фонарь? Потому что ветер, несмотря на то, что Тихо так внутри у нас Снаружи, вы можете по облакам Посмотреть, как впадет ветер по колдуну а, и, и если не согласованно открыть фонарь то его может там прихлопнуть боковым ударом сорвать а фонарь штука дорогая вот такие фонарики по 3000 евро каждый поэтому нужно их беречь и относиться аккуратно а повод деревья сейчас нам показывают что ветер достаточно сильный ну это очевидно, ну, это дует. если облака несутся на высоте облаков это 70 км в час, а где-то тут в приземном слое чуть меньше за счет трения воздуха о землю градиента, но все равно много. О, вот такой был долет с атомной электростанции, я надеюсь вам понравился этот ролик, комментируйте, пишите, задавайте вопросы и всего вам доброго, глубоко уважаемые любители летных видов спорта до новых позитивных роликов